Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши еженедельные обзоры. Сегодня мы с вами посмотрим интересные для нас и для меня инструменты, поскольку вопросов от вас пока не поступает. Начнем разбирать. Так, посмотрим, что у нас происходит с индексом московской биржи так как он у меня открыт загружен в двух месяцах мы видим что прошла <coughs> некая третья волна у которой была коррекция четвертую сейчас я отключу лишние звуки и включу таймер Пока я это делаю, я напомню о том, что 4.07.19 у меня состоится вебинар для тех, кому интересна тема инвестирования и прибавки к капиталу больше, чем вы храните в своем банке. И в любом случае, я в одном из видео показывал, что на Сбербанке за 10 лет можно было сделать около 2000%. Вместо тех 23, которые получаются годовые по сложной капитализации. И следующий момент у нас готовится с моим преподавателем а, вебинар, который будет открытый специально для моих зрителей, его зрителей и людей, интересующихся фондовым рынком. А, на него Будет отдельное приглашение, все как надо, естественно, там будут специальные подарки и бонусы для тех, кто будет присутствовать на вебинаре и досмотрит его до конца. Итак, <coughs> мы видели с вами третью волну, четвертую волну и восходящую пятую волну. Сейчас индекс показывает параллельный рынок и движение исключительно вверх. Это означает, что нам с вами для входа в рынок надо искать только а, точки входа по вашей торговой стратегии в направлении, роста. в направлении роста. Сейчас я обновлю страничку, а то она что-то меня подвисает. Аналогичная ситуация у нас будет с вами и на индексе РТС, другое дело, что индекс РТС по своим временным значениям, о, по максимальным значениям ценовым не дорос до преодоления предыдущих максимумов. сейчас жарко и видимо техника не выдерживает температуры и немножко проседает в работоспособности но для нас это не беда ну вот кстати инструментов, в котором я работал, и дивидендная доходность в этом инструменте была 20%, процентов, около 20% или даже побольше чуть-чуть, когда я покупал. Собственно, от одной из стратегий, которую мы с вами разбираем в частных занятиях, рассказывается, как работать с высокими дивидендами при дальнейшем после отсечки дивидендов. Все это, друзья мои, вполне рабочие себе методики. Как мы видим, рынок продолжает расти, данный инструмент и ничто его особо не остановит индексы. это я не туда нажал. Выйди какой-то не тот индекс. в дне сейчас с вами смотрим, да? И в дне мы видим это восходящее движение относительно вот той плоскости, которую мы наблюдали. Но в дне, к сожалению, индекс нечитаемый. Поэтому переходим на неделю для того, чтобы определиться с движением. мы видим растянутую некую первую волну, за которой следует уже третья волна в новом волновом движении. Опять же, повторюсь, исключительно по линиям аллигатора можно судить о том, что рынок имеет восходящую тенденцию и надо искать исключительно точки входа по вашей стратегии на длинные позиции на покупку давайте посмотрим что у нас происходит а, с рублем относительно доллара <coughs> Так сегодня газеты, а, газеты. и Яндекс Пистрит о том, что доллар а, падает относительно рубля, рубль купляется. Но мы с вами смотрим сюда и видим, что у нас развивается некая волна С. Где-то в этой зоне, возможно, будет завершение ее движения. 62-61%. Если же рынок решит по-другому, и это все была волна А, это Б, и будет еще С движением вниз. Это мы с вами увидим ну, по истории. Да? Нам остается только ждать и смотреть, как себя будет вести рынок, как будет развиваться движение данного инструмента на рынке. Ну, а по движению, да, мы можем с вами что линии развернулись вниз, и нам нужно, на недельном графике, и нам нужно исключительно искать входы в короткие позиции. То есть доллар сейчас нужно продавать. Это не значит, что вы должны продавать те сбережения в долларах, которые вы там копили долго. Это значит нет, это значит, что при активной торговле на фондовом рынке, в частности в, на Форексе в CFD контрактах, вы должны искать входы в короткие позиции. Это все очень хорошо видно. Движение вниз, опять же повторюсь, вот уровни 61. Да? Следующий уровень для движения вниз будет 56. И то совсем не факт что мы туда дойдем но вполне все может быть то же самое происходит у нас на евро скорее всего я давно евро не смотрел сейчас заглянем евроруб и Тени от свечей, да, я думаю Внимание Ага, это не тени такие от свечей Это закрытие Открытие Но это, видимо Не совсем то, что нам нужно Это не официальный курс Это, видимо, какая-то Именно та самая Кухня в CFD контрактах мы еще раз проверим здесь вот, по идее должен быть более корректный курс евро вот так и есть вот если мы смотрим на него на неделю <coughs> на этот курс на неделю да то здесь видна то немножко другая картинка, чем в долларе. Здесь видна третья волна, четвертая волна. Четвертая волна состоит из А, Б и С. Вполне возможно, что все вот это вот по альтернативной разметке было только А и Б, или вот это все. Формируется сложная волна B. Но в любом случае на евро также мы видим нисходящую коррекцию, по которой вам нужно торговать в коротких позициях да, по вашей торговой системе, искать входы на продажу. Опять же следить за тем, чтобы не попасть в изменение тренда. Как за этим следить? Да очень просто, по дивергенциям. Если видно, что наступает дивергенция, то очень может быть, что здесь будет завершение некоего тренда. Окей, в любом случае, поехали дальше. Что нас еще интересует пожалуй мы посмотрим сами акции Сбербанка что у нас с акциями Сбербанка так. надо уйти на более старший таймфрейм иными словами, скорее всего, сейчас мы на месяц прыгнем и будет нам что-то более ясно и понятно угу. Ну да, так и есть. Значит, у нас была третья волна. Сейчас идет коррекционная четвертая. Возможно, раз.